Свет погаши, спине емтись погаши, Спинии мтит погаши, спине ем типашей, спипень, цвет погаши, Спине емтис погашей, спине емтис погаше, спине мтит с погаши, спине е мтиц. Пролетает тетерев над моей землей. вижу его крылья, чую его запах. Лед моего сердца тает, как и с Ухожу в фантазию прямо с головой. Как по мне нет смысла ждать жадного лета?